Не планируй неудачу, Жизнь помчится кувырком. Ты поставь себе задачу Меньше думать о плохом. Мысли наши универсальны. Не надумывай беду, Слово каждое реально. Что ж ты мелешь ерунду? Сколько раз ты, между прочим, говорил, Я так и знал. Значит, думал и порочил? Яму сам себе копал. Сколько раз судьбу злодейку проклял ты и окорил, а потом искал лазейку в том, что сам наговорил? Лучше думай хорош. Не нуди, не злись, не ной, не трясись над каждым грошем. Отвлекись, не можешь? Пой! Ой, о радости, о счастье, да о жизни без разлук. Сам заметишь, как ненастья отвернулась, Как-то вдруг, как-то чище рядом стало. Что-то меньше не везет, смотришь, Времечко настало, и душа сама поет. Мыслями не вьешь веревки, Не болтаешь языком. Жизнь идет легко и ловко, А не мчится кувырком. Так мудрее понемножку, Легче, радость не живешь. Помни, это ты мостишь дорожку, по которой сам идешь. Классно, спасибо большое.